Привет, друзья! Это обзор новой 224 главы манги One Punch Man, где Сайтама хочет наказать Тацумаки за плохое поведение. А именно, за то, что она чуть не разрушила его новый дом и чуть не подралась со своей младшей сестрой Фубуки. Ну и конечно, Сайтама показывает ей свою силу, и та удивляется. А еще она думает, что Сайтама подкатывает к ней, как с ее младшей сестрой Фубуки. Но, прежде чем мы Начнем, я хочу выразить отдельная благодарность людям которые поддерживают меня донатами огромное вам спасибо друзья для тех кто тоже хочет поддержать меня донатом или подписаться на мой бусти, ссылка будет в описании под видео а также в закрепленном комментарии ну а теперь Давайте перейдем к видео. Итак, на обложке главы нас встречает Торнадо Тецумаки, которая явно наблюдает за нами своим ураганным взглядом. Впрочем, так глава и называется — Очевидцы. Ураганный взгляд. Глава начинается с одной семейки, которая направляется в свой новый дом. И это штаб ассоциации героев. Есть малой, который очень фанатеет от героев и мечтает заполучить автографы абсолютно всех. И надеется, что они будут жить по соседству. Батя этого малого замечает какую-то птичку. Точнее, ему так показалось. Ибо эти птички... Это Сайтама и Тацумаки, которые только что вылетели из штаба. Они отталкиваются от земли, как мячики. И во время полета Тацумаки возмущается тем, что Сайтама так крепко обхватил ее. И просит себя отпустить. Она крутится, вертится, но ему все это ни по чем. Наш лысик ведет себя так, будто все наоборот. Тацу прекратила буйство и спросила, почему тот не отпускает. И че, он подкатывает к ней что ли? Huh? Сайтама лишь называет ее козой и говорит, что не намерен отпускать ту, которая чуть не разрушила его новый дом. Напоминаю, старый тоже она разрушила. И Сайтама это понял, как только увидел ее силу. Тацумаки приходит в ярость, услышав от него, что тот не даст ей убежать. А зачем ей убегать от какого-то слабака? Но внезапно она делает ему комплимент, говоря, что он не так уж и плох. Означает ли это, что он ей понравился? Конечно, мы с уверенностью можем это утверждать, потому что она удивлена, что как ей казалось, какой-то слабак, который, мол, бегал за ее сестренкой, оказался не таким уж и слабым. Мысль, конечно, интересная, и она мне нравится. Так вот. Она решает поднять планку силой и шелпаном откидывает Сейтаму и спрашивает, ну а вдруг ты выживешь? Она настолько взбудоражена, что он резко стал ей очень интересен. Конечно, на Сейтаме нет и царапины, но увидев, что Тацумаки использовала торнадо, он тоже заинтересовался ей. Тем временем, пока Тацу полностью сконцентрирована на лысике, тот самый каменный шар, в котором она задержала двух эспиров, вдруг рассыпался и герои заметили, Тоннель, который они вырыли под себя, и сбежали. Они не просто сбежали, а устроили настоящий форсаж с вин дизелем. Да, они сумели ускользнуть от героев. А еще мы узнаем, что этого неслабого такого Эспера зовут. Аполло. И по дороге они замечают, как Тацумаки с кем-то сражается. Аполло обещает отомстить ей, и они уезжают в закат под музыкой When I See You Again как в Форсаже. Да, никакой музыки конечно нет, но так было бы славно. Итак, тем временем бой продолжается. Тацумаки кидает огромные каменные глыбы в Сейтаму, а тот успешно одной лишь рукой отбивается. А в штабе ассоциации героев царит паника и недопонимание. Они пытаются разузнать в чем дело, но ни система слежения, ничего из этого не работает. Да и Стальной Рыцарь куда-то вдруг пропал. Они думают, что это скорее всего дело рук монстров. Раз они вырвались из подвала, скорее всего они еще и снаружи появились. Насчет Стального Рыцаря. Я понимаю, что многие из вас и так поняли, но для тех, кто не в курсе, хочу напомнить, что он знает о силе Сайтамы. И пока что никому эту информацию Информацию он рассказывать не станет Потому что решил сперва проследить за ним И узнать на что он способен Что сейчас и делает Он стопудовше сидит за креслом И наблюдает за битвой Сайтамы и Тацумаки Как мы с вами Тем временем семейка на внедорожнике Пытаются убраться из этой заварушки Но мальцу все нравится Он напоминает мне нас с вами Которые сейчас такие смотрят на новую главу Он как и многие берет бинокль И наблюдает за Тацумакой он, конечно, сразу узнает ее и догадывается, что она с кем-то сражается. И он бы узнал с кем, если бы Сайтама не стоял за камнем с другой стороны. Батя Мальца говорит, что натя герои С-класса, теперь-то хоть успокоился. Но ему этого недостаточно, и он хочет услышать героиню. И тут на них летит огромный кусок камня, но Сайтама ее отбивает и просит Татсумаки быть повнимательнее. Она такая типа «не неси бреды, я и сама без тебя знаю». Сайтама понимает, что говорить с ней без толку. И думает, что будет лучше, если ее просто вымотать, пока поблизости нету домов и людей. Он начинает действовать. И первое, что он делает, это уже двумя руками разбрасывать все камни, которые она его атакует. И тут он тоже случайно отбрасывает камень в сторону машины. И моментально, на высокой скорости пытается предотвратить это, но Тацумаки поднимает машину и опережает его, говоря, чтобы он тоже смотрел, куда отбивает камни. Один-один. Это-то ладно, но то, что она сказала дальше… Ой-ой-ой… Она назвала его Лысиком, а если вы не знали, его очень сильно бесит, когда его так зовут. И в бешенстве Сайтама отвечает ей, что она малявка. Это бесит ее. И тут, кажется, должен начаться более серьезный бой. Тацумаки говорит, что сперва нашинкует его и сделает из него одобрение для растений. Она избавляется от машины. Точнее, просто бросает ее на землю. И тут же начинает увеличивать силу атаки. А Сайтама бежит, куда глаза глядят. Конечно, это не со страху. Он просто не хочет, чтобы она или он опять случайно как-то навредили этим людям в машине. Она Думает, что он просто решил убежать от нее, называя его бестолочью и задавая вопрос, неужели он хотел, чтобы она доверила ему Фобуки и просит, чтобы он забыл о ней и катился на все четыре стороны. Сайтама ухмыляется, потому что они уже достаточно далеко от людей и он теперь хочет поскорее домой, а для этого ему надо остановить Тацумаки, которая не намерена просто так сдаться. Что ж, на этом глава заканчивается. Насчет все от того, что Тацумаки просила Сайтаму забыть о Фубуке. Вам не кажется это как-то подозрительным? Такое ощущение, будто у нее проснулась ревность. И заинтересовавшись Сайтамой, что является неопровержимым фактом, и это нам четко показали в этой главе, она хочет быть Сайтамой. Ну или проще говоря, он ей понравился, и она реально им заинтересовалась. Она ведь думает, что он бегает за фубуки, потому что она ему нравится, но она-то не знает, что это не так. А еще, зачем ей говорить чтобы Сайтама от нее отстал. Я понимаю, если бы он действительно был слабаком, как группировка Фубуки, от которой Тацумаки сама хотела избавиться, так как не хочет, чтобы ее сестру окружали слабые и ни на что не способные люди, это ладно. Но что мы сейчас имеем? Сайтама показал себя очень сильным парнем, который крепко схватился за нее и не отпускал, пока Таня начнет его слушать и не прекратит буйствовать. Хоть и не полностью, но все же он добился своего. Помимо этого, он показал невероятную прочность и силу Это тоже она заметила И это вынуждает нас сделать логичный вывод Саитама понравился Тацумаки Напишите свое мнение в комментариях Вы бы хотели, чтобы Сайтаме нравилось Тацумаки Ну или же Фубуки Конечно, я не думаю, что в One Punch Man Начнется какая-то открытая романтика Но вот такие подобные намеки будут что ж, если вам понравился мой обзор, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Огромное всем спасибо за поддержку, друзья. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.